Такой, да? Когда в 90-е годы я возглавлял «Олегра», было такое Саратское сыскное бюро, у меня было очень большое количество работающих, одна группа поддержки, то есть чистые боевики, составляла около 40 человек, 40 единиц техники было, то есть ну, это была мощнейшая структура. И тогда были бандитские времена, бандиты поднимали голову, мы эту головенку им отшибали очень эффективно, быстро, вообще без всяких проблем. И вот однажды ну, один мой помощник, очень нервный такой по жизни человек, приезжает и говорит, вот мы там кого-то нагнули там, из бандитов, они нам войну объявляют. Надо готовиться к войне, начал метаться там. Ну, я сижу, курю, тогда еще курил. Говорю, слышь, Васек, ты, говорю, позвони бандитам-то этим своим и спроси, когда они воевать собираются? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, сегодня пятница, там дальше выходные. Ты спроси, прям с пятницы, вот прям сегодняшнего дня, прям с этого момента мы воюем. Или с понедельника? Ну, он был озадаченный, закурил тоже, позвонил и трубку держит. Говорит, они говорят, с понедельника. Я говорю, ну, все, клади трубку. Он положил трубку и говорит, что делать? Я говорю, забыть. Что делать? Забыть про этих бандитов. Их нет. Если они нам на пути встретятся, мы их переедем. Если не встретятся, значит они сами никогда не появятся больше. Ну так оно и вышло. Вот здесь та же самая ситуация. Понимаете? Когда имеешь дело со слабым, не надо обращать внимание на такие потуги, которые выполняет сейчас Путин. Путин слабый, очень слабый. То, что